Господи, никогда бы не мог подумать, что скажу такое, но чуваки... Он не идеален. Всем привет, вы смотрите канал Apple Finder и я его ведущий Артем. В этом ролике максимально подробно поговорим с вами о новоиспеченном iPhone XS, который представили несколько часов назад. Превратил свой iPhone в кирпич перед презентацией iPhone XS? Не беда, Rayboot исправит эту и более сотен других неисправностей своим смартфоном в два клика и сэкономит тебе до 100 тысяч рублей на покупке нового iPhone. Качай быстрее прямо сейчас по ссылке в описании. Весь такой переливающийся доступный в трех цветах всего-навсего за 999 долларов. Нет, я, конечно, все прекрасно понимаю, и я бы мог сказать, что, ну, так он мне понравился, но кому, Apple, мы же с вами все прекрасно понимаем, что это далеко не так. Я бы с радостью мог купить себе новенький iPhone, но я, к сожалению, не вижу в этом никакого смысла. iPhone XS обладает всеми теми же функциями, что его предшественник iPhone X. За счет нового 100 процессора и основного процессора Apple 12 Bayunic телефон стал чуточку быстрее, буквально на процентов 20-40, что-то в этом духе. Также получил обновленную систему распознавания лиц Face ID полтора и обновленную камеру, что немаловажно, которая делает фантастические боке и теперь можно регулировать силу этого самого боке, то есть размытие заднего фона, что действительно круто. Плюсом ко всему добавили новый цвет, золотистый или пивной, как теперь я его буду называть. На самом-то деле, я вот возьму себе новый iPhone XS только без чехла и, естественно, мне не в кредит, не в рассрочку, а в ипотеку. Лет так на 20-25, чтобы я не спеша все это дело выплатил, но в итоге попользовался самым крутым флагманом компании Apple, который будет доступен в продаже буквально через месяц с копеечкой. Теперь, если я одеваю эти очки, то мы с вами разговариваем абсолютно серьезно. iPhone XS это отлично отполированная десятка, которую мы видели с вами буквально, ну, 365 дней назад. Плюс-минус. В которой исправили большое количество недостатков, вроде стыков стекла и алюминиевые рамки по периметру корпуса, проблемы с защитой от воды и пыли, а также сбои в работе Face ID при активации устройства. Не менее крутыми смартфонами получились iPhone XS Max и iPhone XR от которых просто взрывается голова, поэтому обязательно смотри про них следующие видео. Как-то так.